Субтитры да, вот. Берешь. Вот, кстати, да, хороший вариант. Сейчас мы вам покажем, как из кровати, как кровать превращается. Превращается кровать. Превращается в элегантный стол. Вот как очень просто из кровати сделать себе многофункциональный стол, который может послужить ну, для чего угодно. Например, делать одеяло. Из шерсти или пуха я его покрываю опять же тоже специальной красочкой грунтом от кровати нам понадобились уголки значит трубки я нашел и э, немного арматуры для вот скрепления для такого ну украшенный он будет намного конечно красивше ну и ржаветь как бы не будет сильно вот такой у нас столик, а применить его можно хоть куда на самом деле, верстачок, вот можно доски сюда кинуть там или еще что-то, то есть был бы столик, а применение ему найдется.